Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко и я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биоси». И сегодня я буду с вами делиться своими впечатлениями о продукции «Джафра». Я недавно получила свой заказ, обещала, что буду рассказывать о каждом из продуктов. И действительно, на самом деле, каждый продукт э, достоин э, своего видео. Сегодня мы будем с вами разговаривать <coughs> об супер креми для наших ног, а я больше даже скажу, для наших пяточек. Потому что пятки, мы знаем, что очень быстро начинают шелушиться, если за ними не ухаживать, да. И даже если за ними ухаживать, да, но, ну, вот у вас такая структура кожи, то, конечно, наши пяточки, увы, трескаются, шелушатся. В общем, и много-много-многое другое. Итак, давайте я буду рассказывать о своих впечатлениях. Для меня этот крем оказался, вот он, этот крем, на самом деле, очень важным, потому что... Я сходила к мастеру педикюра, к своему мастеру педикюра, в котором ходила долгое время. И в последний раз, ну вот, к сожалению, почему-то она мне испортила совершенно пятки. У меня появились какие-то грубые лохмотья, подш... маленечко сожгла мне кожу. В общем, проблем было очень много, наступать было больно. И прямо образовались корки на пятках. И как раз в это время приходит вот этот вот крем от джафры Давайте смотреть. Вот здесь вот... Баночка достаточно большая, 125 миллилитров, а 115 обманываю, 115 миллилитров, а, сзади есть инструкция на русском языке, то есть это достаточно интенсивный крем для ступней, его номер... Не вот здесь вот мы смотрим, да, где этикеточка русская, да, так как Джафра присоединилась к нам совершенно недавно, то поэтому для нее был специально создан номер, номер 8, так, 831 370. И давайте посмотрим, вот таким образом баночка откручивается, есть защитный слой и вот такой вот крем. Крем, посмотрите. Он не выливается, никаким то образом не тянется. Посмотрите, даже не остается. То есть это такое, такая плотная-плотная консистенция. Я вам сейчас покажу. Смотрите, я на катком подцепляю. И вот таким образом, да, вот видите, вот он даже не растекается. Вот такой вот интересный крем. Но когда вы его начинаете размазывать, он как будто бы начинает таять. Таять, и я хочу сказать, моментально смягчает кожу и очень-очень хорошо впитывается. То есть буквально э, помассировали на пяточке, да, свои, и вы заметили, что крем, в общем-то, практически впитался. По запаху очень сильный запах, очень сильный и яркий запах э, вот этого крема. То ли ментола, то ли что-то еще сюда добавлено, да, поэтому имейте в виду, что если вы совершенно не переносите какие-то яркие запахи, то, конечно же, ну вот будет обидно, если вы не сможете воспользоваться данным кремом. Аромат очень сильный. Баночка достаточно большая, я пользуюсь неделю и уже увидела эффект. Пятки сгладились. А вот эти корки, которые у меня образовались, зажили. Хотя до этого я буквально дней 10, да, вот после педикюра э, другими кремами пыталась восстановить свою кожу. Крем на отлично. Я думаю, его хватит намного. Да, видите, банка огромная. Вот, вот таким вот образом он выглядит. Что ж, дорогие друзья, если вы хотите купить вот такой вот крем, да, себе со скидочкой 33%, конечно же, пишите мне под видео, пишите мне в личных обращениях. Помимо всего прочего, сейчас данный крем, если вы регистрируетесь и заказываете продукцию Jafra, да, то вы его можете купить всего лишь за 199 рублей. Супер! Я делала буквально вчера вечером заказ, и э, я взяла таких э, две баночки крема. Я думаю, мне хватит на ближайший год, а то может быть и больше. Поэтому, э, ну и к 8 марта, я думаю, что будет великолепным подарком, да, для кого-то такая вот шикарная баночка крема. Что ж, большое вам спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал YouTube, нажимайте на звоночек. Жду вас в своей команде, компании BOC and Jaffra. До новых встреч!